Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я. Приглашаем вас на соревнования по нозовому бою. Город Петрозаводск, улица Попова, 8, это 43-я школа, 3 декабря, начало 15.00. Мы там будем всем своим составом. Приходите поболеть, приходите поучаствовать. Будет солидный призовой фонд. Увидимся в Петрозаводске.